Всем здорова, с вами Дитр, 4 и сегодня у нас реакция на Марбока, Хост Рекон Брик Аут, Банди, Фейлы. Не интересовался этой игрой вообще, да и вообще не фанат Том, Том Клэнси и прочей такой игры. Хост Рекон, Брик Аут, в теме. Каждый давайте смотреть. О, о, о, о. А знаю... Как же скучно мы едем, не я, знаю, пожалуй, тоже. выйду. Вышли, Рассчитан не на, мульти на мультиплеер Я так, догоню, у вас машина. дымится просто уже транспорт тут Олег Пот, тачка. Крейг тут тоже участвуют на воде? Чтоб тебя метеором убило Вау, чё за место прикольное Аж какать хочется Так, что это тут, ящики? Опа, это А, Это ты, Тёма, у меня здесь сверху А, ты же еще не сел ко мне Он просто похож на тебя чем-то такой же дохлый, как я? Такой же активный, как ты. <смех> <смех> <смех> ты да, не активный. Не, скинь эту чепуху оттуда, сядь на его место. Отлично. А, что? А, что? Да. Что это было? На секунду <смех> показалось, что он вожил. На секунду он и был. О-о-о-о, что за спаривание в машин тут началось? Эээ, бла, братада, а первый это. от мост пунл. Бармон говорит с таким акцентом. У меня колесо пробили. Есть пробитие. О, так это ж наши, ребята. Тоже World of Text какой-то есть пробитие. Направо здесь. А вот ты хрена на тебе! Хубаво! Это дроны? Я стрим Я стрим Газую! Я же говорил, что ты сильно похож на того! Они в один, бля! А ла ла ла, попа горит! Орел, здорово! Ты куда? А? Ну вот все мы на рыбой придем! Буль-буль, да. Тут, тут, тут, тут, Welcome to London! <звездные> вертуху, я сейчас стартану движок. Объясните мне, пожалуйста, почему у меня звук как будто... Как будто ты при смерти, как будто ты заглушен, Как будто я заглушен, да. <звездные> да. Куда надо нажать? А, Alt F4? Блять, я а заебался ту сундук ждать. Али 4 Что? Подожди. Что? Не понял. Нет, а что? Я, я верь, нажал, я, что ли, или что? что, что? что? Да. Чего че, на, че нажал параллель, конечно? Пара? Я тебя клянусь. Я... Это хуйня давно я... не работает с играми. Не тут работает, так видимо. Закрыл игру, нахуй. А, это -а -а. настолько погано, что я уже... А, 4 закрывает игру? Типа, блять, это же дешевый прием был. Как ты повелся вообще на него? Никогда не выходил при помощи комбинации клавиш. Я только не выходил такой. Ну, вот так Да ты же понимаешь, что я решил свою проблему по факту? Да. О, давайте передохнем для начала немножко, чтобы мы говно по дороге не роняли. Все, да, все, снизу робот. Я его материнку имел, блядь. робот едет. Да он заеб... И это тачка! Я ложусь, я ложусь. Блядь, еще два человека. А откуда они так быстро приходят? Я не понимаю. А это что за красный золот? А типа, вы стреляете, типа... Держитесь, пацаны! Я вас потерю! Че так Че? Че? Че? Че я застрял? Я застрял в г... ебучая игра, блять! Хуе застрял горе! Всех! Давай! Как тебя учили в спецназе? Кувровый! О, пассив ползем гору проваливается! Я пофиксил! Все нормально! Держись, Олег! Извини, Не пофиксил! Против ястреба, я буду нежно твою письку трагать. Спасибо. Противник справа! Олег, давай, роль щита! Спасибо! Опять своего же пристрелил! Ладно, Тёма, я устал умирать. Да какого хера поддержка прямо на этом? Куда останавливаться, туда и бомбёшька что-то. у меня встал. А куда делся Тёма? Только что был тут, а потом бац исчез. Я мы замаскировался. А, мы видим, Тёма. Нет. Я тут проедусь немножко, Тёму поищу. счёте. <свят> я... если я его сейчас найду? <свят> Суха, я чуть не сдох. <свят> <свят> Начали полечить рано. Давай Нет, я, я так понимаю, сейчас <свят> его задавит. <свят> В смысле я сдох? Я с тобой еще не закончил. Я лечился. Вс, сейчас закончил. <свят> ты понимаешь? Так, кто гранату кинул ему? Да, блин! Чё? Ты мертвый? как ты его поднял? Ты умер. Что? Ты, боже, ты умер! Стоишь, что? Ой, я? я могу, я могу его лечить. Погоди. Все, я <с тебя. Получит, такой бы у видели, этот бак. Бля, что живой, что мертвый Олег от нахуй нет. Тму положи. Я ум. Я улечусь, у меня его нету на плечах. В смысле, ты стоишь как хер вкопанный? Куда я, я пропал, по-твоему? Ну точно в пауэн этого крыгай во фрагмент на тут. плечах. Нет, смотри, я побежал. Спаси, куда, куда ты влез? Пожалуйста. Куда ты побежал, ты долбоеб, что ли? Ты на месте стоишь, крык. Крох... Сейчас лечу, Артемом. Давай, лечишь. Пальцем на письку показывает. я тебе сосать не буду. Все, вот смотри. -то. Что -то, кто стреляет? Ну а я кину хаешку. Ты, это ты, я убиваю. Как, как ты стреляешь? Ты как, винтовку держишь вообще? Я ушел от вас, я ушел от вас. Куда ты все время от нас уходишь? Бля, верните их. Это все уже успел побери где-то. Ubisoft One Love. Короче, обожаю делать контент по играм Ubisoft. Там свиньи в баги на находятся в ubisoft Я тебе больше скажу, ты никуда бегу, на не на уходил. Я оружие. Я на масте, например, сейчас бегаю, ребят. Ч? Ты меня пугаешь. Не, <свот> как ты это сделал? <свот> <свот> <свот> <свот> Они стояли на месте, короче. Он, он его... не волшебник. Ты по. Ты по-. понимаешь. Во, что здесь красненькое стало? Это вы сделали? Ну вот я бросаю хаешки. Да, давай. Да оба сдохли, да? Да как это работает? Подними меня, по-брати. Ты... ты воткнул мне дрон в грудь, ты в курсе. это блядь? Это мне то же самое было с тобой, да-да-да. Дрон, а, дрон в руке остался. Что это за дерьмо? Убери винтовку, можешь пистолет взять? У тебя в руках все! У тебя все 4, Вообще все! Все прилипает! Друг, блядь, ты что, куда собрался? Сука! С собой взял, блядь! Я всегда с собой беру! Все подряд! Что с твоими а, руками? Так вот руки сломались. Что кстати. за проблема а у этой не... игры с руками? Да я не понимаю, что такое. что происходит у этой игры со А что у меня, а что у меня не так? А, да все, уже все нормально. Да главное это, кальция... А, стоп, там Джоха отбриснул стоит? Судя по голосу. Артем, что у тебя Он смотрит, Я думал, Джохан уже с мормоком не играет Ты больше. Ты сквозь всё это что-то. Что Он просто дроток перед собой держит. Он перед собой держит. Сейчас головой что-то лежит. Сука, что происходит в этой игре? О, давай, ниже. Они будут под полом, вот-вот-вот висеть. Я сейчас по хуйню, смотри, гимнафика занимает вас, сука. что? Почему ли? Немает. Это лишь Кто висит в воздухе на тоже Артем, а ты можешь дома перед своим ебалом, а? Мне вот так удобно, У тебя руки липкие, вот в чем твоя проблема. В твоим рукам все Слушай, прилипает. А какая, какая у тебя рука больше нафигованная? У меня левая рука гораздо больше всего в ней. Кстати, у тебя больше ничего нет, а вот Тёма сегодня явно дрочило <обейный>. пейми. Все прилипает. У меня сам? Да что я так подпрыгиваю? Странно, что происходит? Да, за зашибись игра, как? конечно. Ой, я выжил. Как я выжил? Кабан... Я так слышал, это бета еще, Стол, наверное, мной, да? Кабанчик. Стой, кабанеро. Я нормальный мучачо. Ой, какой кабанчик? Мертвый кабанчик. Блядь, вы посмотрите на эти движения мои. У меня после вашего хила что-то не так с ногами. Он с кибилл, наверное, танцует. Я хочу сдохнуть. Это моя аптечка. Ты чё, друга нового нашёл? Ты убил моего друга, бля! А ты хули руку проражаешь, герой, с кибилл. Ничего не знаю, я его беру, чтобы не поебать. Мёртвый, он живой. Походу у тебя синдром фантомного друга. Эта игра меня и радует, и бесит одновременно. Вот он почему в воздухе болтается возле его ног. Эта игра мертвая внутри, блядь. Наконец-то я нашел. странные звуки сдавал мормок сейчас? Это Я зайду в пород нормально. Оба. Еще О, о. Поднимись ко мне на третий, Аркаш. На третий? Yes, I have little problem. Что вы делаете? Подожди, что Дрочит. у тебя из бороды льется? Не знаю. У тебя из бороды кофе какое-то льется, что, боже мой. Какое кофе? кофе Я не вижу ничего. Не хотите я Это реально а как я застрял? Для какого хера? В смысле застрял? Не вздумай. Беремоцкий, поднимайся. Давай вообще ушел, он под за стену. А, тогда заезжай в дом. Так я в доме. На третий ты поднимись. поднимись. Поднимись на третий. Ну ты что? Какие новости? Боли. Застрял. Посмотри направо. <loses> <abortion ofei> ты сейчас обратил внимание, <references are Rocky Years> что он застрял? <can't hit> <zulething> в итоге сам застрял. <shores> Чоба, вся надежда на тебя, давай. Чувствую, сейчас и он застрелит. Давай, Горбов. <связать> Стой. Сейчас. Я сейчас помогу. Сначала я залутаю этот ящик. <связать> О! Зачем? О, да я пошутил. Что? Это была шутка-минутка. Вы кинулись четыре? Вы взорвались? Нет. Мне просто друг предательски засунул колесо в спину. Да я цел. Что за мотиком? Почему что он возродился? А чё такой там достался дрона? А, а чё там? Чё там? Я пропустилки. Стой, скотина. <свят> Штаны. Зои блять, они стоили мне долбанной жизни, сука. Давай я всё взорву, а? Вся жизнь а за Джимсера. Зачем он меня вытолкнул? Меня болит рот, как после миниато. Я вспомнил, как мы в Ирдере за этим поездом гонялись. Да это весело всегда, почему-то. Я не знаю, Наталья. Нет, ну да, ну просто помню, помню, как ты залез, а мы с Почему один на другого? Привет, друзья! А на этом, пожалуй, я все. Пойду достраивать дом в Марине. Ты здесь был гребаный дом Которая оказалась лютым говном. Но зато мы знатно посмеялись с этого говна. Увидимся через неделю. Пока. Крутые парни смотрят на взрывы, ибо проседает ФПС. Марина идет по улице с женой. Подписчики, Марина, Марина, я столько лет искал тебе. Дорогая, это не мои дети, их не знаю честно. Нормально, когда играли в автографов. фотографов. Когда канал подписан, не подписан. Ну-ка, давай послушаем очередной эпический диалог. Я надеюсь, вы об этом что-нибудь знаете. Это правда. Спасибо за помощь. Чего? Ну ты понял, о чем они разговаривали? Я не понял, о чем вообще речь. Но действительно, игра какая-то. Вот, как будто недоработанная какая-то. Ранний доступ, я не знаю, там это бета была, по-моему. Но, блин, столько багов в одном месте. Один игрок, получается, видит все нормально, а другого там все лагает. Вот, зависает. Пользователи персонаж стоят на одном месте. Это почему такая недоработка? Я не понимаю. Ладно, если понравилось порядка, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ежемей, что-нибудь студии, покупайте игру контакт, подписывайтесь на мармока. И до следующего видео.